Здравствуйте, уважаемые друзья! В интернете сегодня можно найти достаточно много ресурсов, которые позволяют зарабатывать на выполнении заданий. Одним из проектов, который предлагает получить вознаграждение за небольшие задачи, является биржа микрозадачи Юни. Здесь каждому участнику предоставляется возможность зарабатывать абсолютно без вложений и каких-либо навыков. Заработать свою первую тысячу рублей за день легко. Юни это новый проект, на котором находится большое количество заказчиков, которые готовы платить вам. На первый взгляд, сайт ничем не отличается от подобных ресурсов, но при детальном обзоре вы поймете, что он уникален. Предлагаю более подробно разобраться в особенностях данного проекта и сколько здесь реально заработать. Юни – это новый проект, который появился в сети в 2019 году. Разработчики проекта утверждают, что главная цель создания – дать клиентам возможность заказывать самые разные услуги в области продвижения, а фрилансерам, в свою очередь, выполнять их и получать вознаграждение. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано более 400 тысяч пользователей и выполнено более 9 миллионов заказов. Проект имеет ряд преимуществ. Дает возможность работать в любое удобное время в режиме 24 на 7. Не требует от пользователей дополнительных вложений. Есть партнерская программа, которая может давать пассивный заработок. Все положительные отношения между заказчиком и исполнителем контролируются администрацией сайта. Исполнитель самостоятельно может выбирать, какой тематике выполнять задание, так как на сайте их достаточно много. Как работать и зарабатывать на Юни. Для того, чтобы начать зарабатывать на Юни, в верхнем левом углу ищем раздел «Поиск задач» и кликаем на него. На данной странице вы сможете посмотреть весь список и выбрать подходящую для себя задачу. В основном на данном проекте вы сможете выполнять задания следующего характера. Регистрация. Необходимо будет осуществить процесс регистрации на сайте, буксе или другой платформе. Кроме этого, при выборе таких задач будьте внимательными, ведь очень часто просят не просто создать учетную запись, но еще что-то выполнить дополнительно. Социальные сети. В данном случае необходимо поставить лайк, подписаться и так далее. Отзывы и комментарии. Вам необходимо будет оставить свой комментарий на сайте, который укажет заказчик. Как правило, написать нужно примерно 150 символов. Текст должен быть полностью уникальным. Установка приложений. В данном случае вам нужно будет установить программку, которая попросит заказчик. Иногда необходимо осуществить дополнительные действия. Могут встречаться и другие виды. Друзья, на сайте есть фильтр, где вы можете выбрать тип задания. К примеру, комментарии, отзывы, социальные сети, приложения, регистрация, прочее, просмотры видео, покупка аккаунтов. Вот так легко мы можем зарабатывать от 1000 рублей в компании Юни абсолютно без вложений. Друзья, также есть другие сервисы, где вы можете зарабатывать абсолютно без вложений. Ссылки на сервисы будут в описании под видео. Но на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в таком мощном новом проекте. Желаю всем удачи, всем пока!